сейчас пытаюсь прочитать вот от Моники. Светлана, когда у меня много работы а, а, или стресс, а, вот, а, ой, прямо это самое, это из Чехии похож такой язык, да, я пробовала, и у меня невозможно слабости, а, голод, вот, холод и голод, вот,